Сумир и значит, на поясе дня а, универсальные лыжи, очередные тесты. И, а, скажу сразу, лыжи мне понравились, и понравились они мне. При этом так вот сложно мне сейчас формулировать. С одной стороны, они как бы были уже в этой группе лучше. Лыжи, которые мне лично мне понравились больше. С другой стороны, этим я все равно там больше предпочтения, потому что, значит, они хорошо работают на, на среднем и малом повороте. То есть от среднего и ниже. Все-таки я считаю, что универсальные лыжи – это все-таки где-то ближе, наверное, к новичковому, среднечковому такому катанию, туристическому, любительскому катанию. И далеко вот не нужно этим людям какого-то там суперфан скорости, там какой-то запредельный, да. И контрольный, и маневренность намного важнее. Опять-таки, да, что такое универсал? Универсал – это разбитый склон, это чача, каша, жижа. И бугры, да, и маневренность у них, в общем-то, должна быть. То есть, нафига мне нужны э, лыжи, которые якобы универсальные, да, поэтому все должны ехать, если они хотят только работать только на скорости, мочить. Да, то есть, я, вот здесь вот условия нам позволяют мочить, потому что склон весь наш, да, но э, я точно понимаю, что вот сейчас мы выйдем за рамки этих тестов, за ленточку, ограждающую эту персональную склон, и будет нормальная реальная жизнь, в которой такой лафы не будет, да, и будет такая... Куча народу, куча бугров, какие-то дети, ну, бордисты, там кто-то там лежит, тут кто-то сидит и так далее. И маневренность, вот, которую есть у этих лыж, которая она, у них отличная, да, и достаточно легкая и доступная, и не надо ничего для этого там специального делать, она отлично работает и ставит их, конечно, в некое преимущественное положение в, соответственно, в сравнении с их конкурентами по классу. Я могу однозначно рекомендовать эти лыжи тем, кто готовится в таких курортах, типа там Сочи в среднем полосе россии любят такое затяжное околосезонное катание то есть там осень когда еще так морозы не сильно лупят, там весна хотя у нас если набрать наши там краснодарско-крайские курорты там вечная весна какая-то каша вот ну вот для таких курортов эти лыжи отлично вот они в принципе там да, не были некоторые кусочки где было еще немножко жестко в общем они хорошо держат и хорошо работают в общем, мне понравилось у них отдача, и на этой даже жиже они отдают, как бы, и работают. Они так пум-пум выстреливают на выходе из поворота. В общем, матыш, очень позитивное отношение. Мне главное, что, вот, теперь да, десерт самое вкусный, напоследок, да, для тех, кто досмотрел до конца. Мне в этих лыжах понравилось то, что при всем при том, что они универсалы, при том, при всем, что у них там широкая талия, и там ничего там техничного я от них не ждал, они заставили работать меня. То есть они предполагают такой режим, в котором хочется работать, поэтому хочется хочется лыжи вкладываться и поработать на какой-то технике. У них очень мощный рабочий носок, и они отвечают как бы этой энергетикой своей на какие-то действия. То есть работать хочется, хочется позакладывать, хочется подавить, упираться. То есть такого нет катания, такого там просто лажа какая-то расслабленная. То есть лыжи позволяют поработать на на технику и повкалывать и поразвиваться. Вот это мне в них понравилось, и я готов рекомендовать тем, кто, как бы, в том числе и задумывается о каком-то техническом катании и развитии. Все, на... про это все. Пойду за следующими, чтобы не пропустить. Заходите чаще на сайт, ставьте лайки, ну, просто оставайтесь с нами и больше катайтесь, больше катайтесь. Все, пока!